Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы будем вязать очень красивую повязку на голову. Правда, очень красивая. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной и вяжите вместе со мной. Так, Для начала хочу сказать спицы. Вот у меня обычные носочные спицы 2,5 миллиметра, И пряжа 285 метров на 100 грамм сразу хочу отметить что пряжу лучше взять потолще чем я взяла и помягче но так как у меня пока только это ну то есть не мне тут нравится цвет поэтому вяжу из этой а вы выбираете мой вам совет выбираете потолще так что начнем набираем 29 петель и первый ряд вяжем лицевыми петлями. последнюю изнаночную вяжем, хотя можно провязать и лицевую, тогда краешек будет такой, такие симпатичные зубчики. Так, второй ряд, кромочную снимаем, провязываем 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и далее 6 петель лицевых 2, 3, 4, 5, 6 последняя кромочная изнаночная лицевой ряд вяжем лицевыми изнаночные потом вяжем точно так же так, закончили лицевыми ряд поворачиваем вяжем снова кромочную снимаем 6 лицевых и 15 изнаночных вот так вот мы будем вязать все время то есть 6 6 рядов платочной вязкой и 15 рядов лицевой гладью Так, смотрим видите вот здесь вот у нас платочная вязка здесь изнаночная гладь с лицевой стороны платочная вязка и лицевая гладь так еще провяжем два ряда один ряд лицевыми петлями так провязала я всего 6 рядов теперь что делаем далее Снимаем первую петлю, 6 петель провязываем и средние 15 мы закрываем раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, девять десять не затягиваем вот это не затягиваем чтобы оно у нас было эластичное тринадцать четырнадцать 15. далее вяжем лицевыми вот она шестая петля вяжем 5 петель лицевыми и кромочную изнаночные. Так, получилась вот такая у нас дырочка теперь изнаночный ряд первую петлю снимаем вяжем 6 лицевых и делаем 15 воздушных петель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, продолжаем наше вязание, 6 лицевых петель, и кромочная вот это и есть наш раппорт вот. теперь снова начинаем сначала первый лицевой ряд то есть 6 рядов мы вяжем в лицевом ряду лицевые петли в изнаночном ряду 6 лицевых 15 изнаночных 6 лицевых то есть все все повторяем и так провязываем 6 рядов Вот таким вот образом мы все вяжем э, нашим рапортом до объема нашей головы. Меряем на наш объем. То ли у меня голова маленькая, но ну, я не знаю. Я померила по себе, мне достаточно. Вот ради интереса измерю. Сколько? 45 сантиметров. Ну, я, конечно, натягивала. Не знаю. Может и мало. Вот сейчас я так... Да нет, нормально. Оно уже потянется, правильно? Нам же надо туго по голове. Ну, в общем, я закрываю петли. Закрываем все оставшиеся петли. Так закрыли ниточку. Я обрезаю. теперь ее нам нужно будет спрятать вот эту и эту ниточку мы прячем Все. спицы откладываем, теперь нам нужна иголочка Одеваем, подготавливаем ниточку и немножечко поиграемся, теперь крючок нам тоже не нужен теперь смотрим девчонки с этой стороны где у нас изнаночные петли вот эти видите закручена у нас с той другой стороны вот эту петелечку мы берем прям ручками поиграемся, переворачиваем вот так вот делаем как бы захват такой. И протягиваем петельку через нее. Видите? То есть мы вяжем цепочку как крючком, но только руками. И так до конца. И последняя, вот. Тут у меня узелок, ниточка, я его обрежу. Выравниваем хорошенечко Здесь вот на конце последнюю петелечку мы зафиксируем иголочкой. С обеих сторон фиксируем. для того, чтобы наша косичка не распустилась. Еще раз повторюсь, если вы возьмете ниточки потолще, будет красивее. Ну, и так, в принципе, красиво. Делаю узелочек здесь вот. Последний момент, теперь нам нужно сделать застежку, пуговица, я считаю, что на нее будет легче застегивать, пуговицу я пришиваю вот на краешек, на второй край, с этого конца у меня петелька, с этого конца будет пуговичка, я ее пришиваю сюда. обрезаю и вот и все девчонки у нас все готово смотрите какой красивый ободочек повязочка у нас теперь на вот эту петель за вот эту последнюю петлю мы застегиваем это дело вот она наша повязка красивой с объемной косой декоративной Симпатично, оригинально. Я уверена, что мало у кого будет такая повязочка на голову. Вот она наша готовая повязка. А всем, кому понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на канал. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!